Я расскажу вам о призраках, снятых мной на фото или видео. На Черном море я снимала грозу, молнии и зорницы. Случайно в кадр попало привидение в виде человека, идущее в воздухе над водой. В средневековом замке-монастыре эстонского городка Хампселу обитает знаменитое привидение «Белая дама». Вот ее скульптура. Это заживо замурованная в стенах замка девушка. При вспышке в темном подвале нам удалось снять два призрака, один в виде человека, второй в виде шара внизу справа. Таких духов называют орбами. При сильном приближении у орбов можно разглядеть лицо. На берегу Финского залива в Вимсик находится этнографический эстонский музей под открытым небом деревня Рыбаков. Первая фотография сделана без вспышки, и на ней нет ничего необычного. Следующие фото сделаны со вспышкой, и вот на них уже отчетливо видны шары плазмоиды или орбы. В Таллине, на берегу залива, возле парка Кадриорг, находится знаменитый памятник русалка, возведенный в память о погибших русских моряках, броненосца русалка. На фотографиях, сделанных при вспышке, видны орбы души погибших моряков. Также орбов мне удалось снять в этнографическом музее Таллина Рок-альмары. На фотографии над крышей старого дома они хорошо видны. Здесь я снимала Финский залив, а затем, просматривая видео, обнаружила случайно попавший в кадр плазмоид. не удалось снять в темном помещении старинного сооружения.